One way or the other, I'm a bad brother. Word to the motherfucker. Йорл, всем хай, всем привет, с вами Дэнни, Дэнни Мод. В общем-то, сегодня у нас будет слив сборочки, которую я собрал на слив за 120 лайков, надеюсь, вы их собрали. Я снимаю обзор сразу после того, как снял вступление для предыдущего видоса, но сначала перед обзором хочу напомнить, что я играю на сам ПРП, в основном на Легасе, ну и в принципе на всех серверах действует мой промокод, так Дэнни, води его и получаю всякие плюшечки от вертов до купонов на машину, на тюнинг и тому подобное. Также, если ты регистрируешься на меня, на мой промокод хэштег тени. Я тебе могу выдать 100 тысяч после того, как ты апнешь второй уровень. Главное, регайтесь без авторегов. Ну или на моей сборочке. Ну и в принципе, пишите мне куда-нибудь вконтакте там. Или в игре, если меня выцепите, я вам все выдам. А еще хочу напомнить, что на СамПРП действует перенос аккаунтов. с Вольва на СамПРП. Если вам надоело Эвольв, вы можете написать Саня Владыка. Он вам все перенесет. Подробнее вы можете посмотреть в описании. Там будет ссылка на пост. А теперь двигаем к обзору. В общем, вот такая вот сборочка. Она какая-то розово-фиолетовая. В общем-то на фисте вот такого челя. От него отталкивается вся, вся сборка, все цвета сборки. Вот такой вот челик, он там стоит в худоке, в шапочке, со звездочкой, у него 4 пальца. Далее, хпшки серенькие, просто хп показатель. Ну и деньги, тут такой у нас градиентик. Если видите, если видно, не знаю, там такой мини-мини шум. Вот такой вот, в общем-то худ. Далее идем к радару, радар центр, такой вот, около дефолтный. Там он тоже чуть-чуть видо... видоизменен. Также, такие вот домики покрашенные в цвет сборки. Ну и давайте посмотрим карту саму. Такая вот карта. Uh, тоже все сборочки розовенькая тут серый uh, в общем такая вот карта. также вот такие вот у нас фронты на в меню как всегда шумочек дрейн красиво мне очень нравится я, я реально когда но ну, сделала стилёчек мне мне он очень нравится и с тех пор я из-за его, его но вообще надо что-то что-то уже придумать новое потому что Потому что надо что-то придумать. Также, если вы заметили, я по приколу сделал звук, когда мы заходим в меню. Такой вот обычный звук. А, оказывается, он когда-то был у, у блок Бонуса на смену вида камеры. Я реально потом как, как, как его сделал, я такой думал, где-то я его видел. Оказывается, это было у бонуса вроде Silent а Это не точно. Вот как-то. Так вот, такой вот звук прикольный. Если его спамить, там вообще басуха будет разламываться. Так что дальше? Давайте посмотрим пушечки. Два ганпака у нас имеется. Такая вот бита. А, такой вот дигл. Это вроде бы кольт. Я в пушках не особо разбираюсь. Типа, я знаю, что такое АК-47. Пустын гол и Все, наверное. Такой вот шотганчик. Вот. Эмочка. И рефа. Вот такой вот хромированный компакт первый. Вот такой вот второй компакт. Синенький. В общем, вот такой вот пулеметик. И такая вот рифа. с прицелом. Такой вот компакт. Давайте послушаем звуки. Хотелось мне что-то такое жесткое, не мягкое, не твердое. Короче, что-то жесткое хотелось. Вот такие вот звуки. Кстати, вот прицел. Также звуки перезарядочки, как всегда. Ну и рефан. Ну, в принципе, вот такие вот звуки, пушки. А, прикольно. Далее давайте покажу вам Темпсус. Вроде я сделал 8 погод. В общем, ст 112 СВ0 идем далее. В общем, такие вот 8 погод мне понравилось. Вот такая вот. Также у нас вместо скэйбокса стоят обычные облака. Вот реально мне, мне надо бокс я хочу гонять со стандартными облаками, мне реально очень нравятся вот такие вот облака. Далее у нас по списку наверное идут дороги, такие вот дороги, сжатые в 256, убранные, все провода, то есть по всей карте по идее. В общем такие вот дороги, а также как вы можете наблюдать заменены пальмы, в принципе не знаю, что тут у них глазять, обычный пальм. Главное, что они прикольные и вписываются. Столько вот этой пальмы вверх, мне очень нравится. Ну и по ходу, по сборочке все. А далее мы идем к версии для слабых компов. То есть 200 мегабайт, но no постэфикс. Увидимся через пару микросекунд. В общем-то, сейчас вы наблюдаете версию для слабых компов, 200 мегабайт но пост все такое, короче здесь все аналогично, ой я упал, а, в общем дороги сжаты в 128, также нету проводов, а, дороги закинуты в GTA 3 МГ, деревья в модволдере, они тоже чуть-чуть поджаты, деревья в 128 а вот эти вот верхушки 256 именно у пальм, а, по-моему вот эти обычные деревья они в 128, а также пушечки, но они такие же, карту карту прожал 256 по моему не особо заметно но она тут хотя заметно в общем карта 256 в той версии было 512 в общем вот пушечки все аналогично звуки перенесены на югенера давайте послушаем Когда-нибудь я научусь фастить и, и буду хорошие обзоры делать э, с обзором звуков. В общем, такие вот звуки. Далее, что показать? Погода. В общем, A112, СВ 0 В общем, вот 8 погод, они ясинхер будут темнее, потому что это на ну, фиг, такой вот сильной яркости не будет. Также здесь у меня прорисовочка прибавлена, она у меня стоит на, на вот столько вот, это сделано, чтобы вот, видите, облака обрезаются. Если кому-то не нужны облака, вы можете убавить прорисовку под себя и выключить облака. А, также надо выключить птиц, кстати. А, далее, здесь включены у меня эффекты, чтобы были вот эти штучки. Мне с ними как-то комфортнее играть. Также можете их выключить под себя в геймфиксере. В принципе, по-моему, по сборке все. Вот она, 200 мегабайт, может даже меньше. А, на этом все, наверное. С вами был Дэнни, Дэнни Моз. Всем гудбай. Увидимся на следующей неделе.